Пятый фрагмент решения задачи динамики D4 относительно движения точки. Мы определяем постоянное интегрирование C1 и C2 из вот этих начальных условий, из начального положения и начальной скорости, проекции начальной скорости на x. Вот мы определили C1 из первого уравнения, сейчас из второго будем определять соответственно C2. Но ну, это понятно. Проекция скорость у нас была равна двум. То есть я подставляю вот в это уравнение значение х штрих равно двум. Подставляю. Это что будет? Два равняется. Зачем у меня этот цвет? Давайте уберем, чтобы не путаться. Значит, два равняется. Здесь у нас синус t подставляем везде 0, синус 0, 0, 0, остается c2, остается c2 умножить на k и косинус 0, единица, то есть c2k. Отсюда c2, отсюда следует, что c2 равняется 2 делить на k или 2 делить на, а k у нас было, напоминаю, вот это что -то. корень из c на m и так далее. А корень из c на М у нас как раз было что? Вот, это, вот этот дробь. Поэтому давайте мы сразу напишем, что это у нас 2 делить на корень. То есть, вот этот числитель. Это что у нас было? 97 и 5. Давайте я просто округлю. Это 2 на корень из 100. 2, 2 сотых. То есть, это равняется на корень из 100. 0,2. То есть, С2 у нас равняется 0,2. Посмотрим в решении. Давайте. Где у нас С1 и С2? Вот у нас решают однородное и неоднородное. Вот находят вот это С1, сумма косинусов и синусов. Вот у нас частное решение найдено. Вот у нас, кстати говоря, вот сразу вычислено это B. Ну, сейчас мы перейдем сюда. Сюда, сюда. Где у нас c С2. А вот c 2 0, 2, 0, 2, 0, 202. Но здесь мы еще точнее. У нас 0,200, а там 0,202. До тысячных мы определились. Итак, мы определили уравнение относительного движения. Но, строго говоря, еще не совсем. потому что Нам нужно определить еще k. К я определил как путем округления как 10. Правильно? То есть корень из 100. И вот если мы запишем наше уравнение движения, то есть вот это уравнение, то что у нас получится? Давайте запишем так, как я получил. То есть, x равняется c1 у нас 0,162 умножить на что? c1 на косинус kt. Вот оно. На косинус kt. На косинус 10t. Далее плюс, ну я не, или минус, сейчас определимся, плюс c 2 c 2 у нас со знаком плюс, то значит плюс. Плюс 0,2. Плюс 0,2 умножить на синус 10Т. Далее у нас идет что там в уравнении? Вот этот дробь плюс вот этот дробь. Вот эту дробь мы здесь понавычисляли. Вот она, чему она была равна? А мы ее зевнули. Да, ну 0,3 отнять 0,162 это будет... У нас получилось где-то 0,138. Да? Плюс 0,138. Плюс 0,138. Плюс 0,138. Вот это наше решение. Для сравнения мы можем посмотреть... Давайте я уменьшу. Чуть-чуть сокращу. И вот мы можем посмотреть вот решение, где мы округлялись ошибки. Ну вот мы округлили здесь. Получили вот это 10 вместо 9, 876. Вот мы здесь получили ошибку. Здесь мы получили. Ну и соответственно вот эта ошибка в одну сотую. Она вот здесь и здесь. У нас за счет вот этих округлений, которые я делал достаточно грубо. Но ну, вы видите, решение достаточно хорошо совпадает. Ну и дальше скорость относительно движения шарика, она тоже... Вычисляется. У нас она разве спрашивалась? Нет. Но если нужно ее определить, то вот мы ну, естественно, что подставляем все эти значения c 1 c 2 и так далее. Мы подставляем в какое уравнение? Вот в это уравнение. Уравнение относить, относительной скорости движения шарика. То есть это скорость, в которой он движется вдоль канала. Итак, мы закончили, в общем-то, базовая часть решения. Мы ответили на вот этот вопрос. Мы нашли уравнение движения. Извините, вот на этот вопрос x от t нашли. Теперь нам нужно конкретное значение x в момент t1, то есть 0,2 секунды. То есть что мы делаем? Мы просто подставляем сюда значение какое? x в момент t1. Это что будет? Значит, 0,162 умножаем на косинус 10 умножить на 0,2. Плюс. Чтобы не спутать, что это значение именно косинус. 0,2 умножить на синус. 10 умножить на 0,2 плюс 0,138. Ну и это приблизительно. Это у нас, значит, косинус 2. Это у нас синус 2. Теперь надо посмотреть у нас... Это 2 радиана или 2 градуса, что тоже важно. Для этого нам надо определиться, что мы искали здесь. Когда мы имели ввиду 10 10 градусов в секунду или 10 радиан в секунду? Ну Давайте посмотрим на С1. С1 у нас это К. единица измерения. Давайте посмотрим. С1 это К. Да? Вот у нас К. Выходит омега квадрат r. Омега у нас в чем? В радианах в секунду. В радианах в секунду. А градусы у нас используются только за синусом и кое. То есть это просто числа. Вот, размерность остается здесь. Здесь у нас размерность радиан. То есть у нас два радиана, косинус двух радиан и синус двух радиан. Если мы подставим и вычислим, мы получим интересующую у нас информацию. Ну, можно вот, допустим, в радианах взять косинус. Извините, это нам не нужно. Два косинуса. Косинус двух радиан это минус 0,416. То есть получаем. 0,162 умножить на минус 0,416 плюс 0,2 умножить... А теперь синус двух радиан. То есть 2, где у нас синус, 0,9 умножить на 0,909 плюс 0,138. И мы получим... Давайте опять приближенно... 0909 на 02 это будет сколько у нас будет это здесь минус какое-то число плюс здесь будет явно 0 18 18 0 182 плюс 0 138 и здесь будет 162 на 416 это будет значит 162 умножить на 400 16 и 6 знаков от запятой уйдем. 0067 То есть, минус 0, 0, 67. Вот, вот, пожалуйста. и того это будет сколько? 182 и 138. Это будет 0, 2, 3. И отнять 67. Это будет 253. 0, 253 метра в метрах мы там решали 0 253 метра в ответе у нас чему равняется x1 вот x1 равняется но 0 246 метров я говорю, ошибка у нас идет из-за вычислений я просто оставляю это чтобы вы понимали что даже решив неправильно если вы неправильно округлили вы можете найти эту точку или вам подскажет при решении. Но в общем-то решение идет достаточно точным. Теперь нам нужно ответить на последний вопрос. То есть найти давление шарика на стенке канала. Давайте мы к этому перейдем в следующем фрагменте.